Управление деньгами вызывает массу вопросов. Сколько нужно тратить, чтобы начать копить? Как рассчитать, какой кредит выгоднее? Как не тратить и зарабатывать? Как тратить и зарабатывать? Как свести дебет с кредитом? Кажется, что все это под силу только экономисту. Да, получать максимальную выгоду от своих денег сложно, но можно. Для этого просто используйте возможности ВТБ-24 по максимуму. Мы создали для вас несколько простых решений для управления финансами. Получить выгоду от своих денег под силу каждому.